We are the farmers. Раньше никто не мог сравниться со мной, я была самая яркая и заметная. Но после твоего рождения, эх, да что тут говорить, я теперь на вторых ролях. Раз уж так выходит, сияй долго, ярко, будь всегда для всех солнышком. Хотя я еще с тобой посоревнуюсь.